разворотах она конечно может получать такой как это называется гидродинамический удар и привет тогда так а сейчас как у вас где ну ка давайте глянем теперь я сейчас вот даже если наклониться то вот она что она проявляется так что проявляется но ну, вот торчит это... не это, это у вас этот, это позвонки это, ну, вот, это значит и что Ой, интересно? Да? мышцы, да? Ну, какой там дубор. Ну, вот ногу мне ничего не давало, как обычная у -у -у. картина клиническая. А у меня почему-то вся боль вот здесь вот. Ну, вы радуетесь. Почему? Потому что она... Эту жёлтую связку... Так, упустите руки. Сейчас я на всякий случай. Раз. Скорилась направо. Так. Стоите вы тоже направо. А ну-ка, давайте медленно попробуйте руками до земли достать, насколько удастся. Невозможно, да? Ну, как? Болит? Я могу. Аккуратненько. Ага, все, все, все, Так, а блок слева, значит? Левопоздушный. Да, вот с Нет, слева с -с -с. здесь блок. Левопоздушный. это крестовый сустав блокирован здесь, так? Правницы большой нет, они неплохо стоят. Так, и сколиоз направо. Ну, правильно, так образом надо будет сейчас делать такой фокус, сейчас я попробую, сейчас посмотрю Чуть-чуть. Угу. Ничего? Ничего. локально, локально делаю. Так, чтобы немножко раскачать этот сустав. Чем у человека подвижные суставы? Да ладно, да, да, тем больше шарниров крутится и тем меньше риск травматизма. Да, да, да. Я читал, что когда эстаблируется, по.. То... Да, тогда капут. Питание. Ну, понимаете, не то что питание, человек жесткий становится, как да. палка. Любое падение, там, энци, это риск. Ну, вот у меня вот с того момента, с детства, вот в этом месте недостаток движения. всегда Ну, с другой стороны, это правильно. Почему? Здесь манипулировать нельзя. Здесь у вас протрудия. Я вот так пройдусь, Не довольно? Отлично. Отлично. А ну положиться на этот бачок. Сейчас я чуть-чуть вот так вот сделаю. Так. Короче говоря, со спортом придется с таким другую искать. Врач, Что я думаю? Куда-то высоко, а на ну кого тягите нижнюю ногу, нижнюю, туда, вот так вот. все расслабься, расслабься, расслабьтесь, расслабьтесь. расслабьтесь. Ага. Ага. Чуть-чуть растянулась. Сделайте вдох-выдох. Угу. Вот так. Вот так. Вот так. так, так, так. Взял, за, за. Здесь аккуратненько надо. Не будем садистировать. А ну-ка давайте на эту сторону. Это высокий уровень. Это поясно, э, вернее, пояснично грудной переход. И там у вас два сегмента блокированы. Так. Давайте. Ну там надо аккуратненько, потому что такой чувствительный. Ну как вот вы сейчас делаете, обычно растягивая все. Ну, ну надо тянуть там, где надо. Ну, а не там, где не надо. Здесь вот. Здесь ниже урока. Ну потягивайте. Из напряжения? Из напряжения? Так. Делаем вдох-выдох. Сейчас еще, чуть -чуть. Так, пошли дышать. Вот так вот. Вообще плотно стоят. Ну еще разочек Заходим. А ну-ка, на живот. Сейчас не болит, да? Я сделал ничего. Руки вниз спустите. Без напряга. Вот так пройдусь чуть-чуть. Она не болит? На самом деле, было повреждение именно этого, как называется... Склонских хвостов? Нет, это вообще отношения ничего не имеем. <с testosterona> То ли эта протрузия травмировала э, желтую связку, и тогда боль. То ли это при резких движениях, бывает, включаются э, эти, как, мышцы. То есть травмируется сухожилие мышечное. Вот одно из них у вас было. А тем более, вы говорите, раз вы лежали и вам это помогало, значит, скорее всего, вы просто выводили мышцы и говоря, и вот весь механизм. И также вот, как Вы говорите, резко взял и прошел. То есть это, скорее всего, был просто вашим ну, методическим синдромом? Ну, не совсем резко, оно потихонечку на спад. но вчера, прямо после обеда, реально очень хорошо чувствую. Ну вот, это в пользу именно этого говорит. Почему? Потому что, если бы это была реальная связка, она так быстро не уходит бы. Это, моль, нудная, она может и по полгода быть. Так что в этот раз вас, Вам повезло. Хорошая карма, как Вы вот. Ну, в будущем так вот смотреть, потому что риски все эти есть, они вот очевидны. Mm -hmm. А так, ну, поманипулировать, знаете, ну, с возрастом мы все сохнем, какие люди худые, прям, тем более, сохнут. Худые высокие, знаете, они еще быстрее сохнут, чем обычные люди, поэтому вам это, это уже имеете, как -то, что, ну, это такая природа, как говорится, много mm -hmm. воздуха, вата, много вата, мало этого капхи поэтому привет да. ну а так вообще цыгун что это делает да на цигун идите вот китайцу здесь есть на савеловском который подает этот испанный берег в шоринском монастыря дает там какие-то хорошие пожневые базовые рекомендую ну скажем так они конечно не блокируют эти занятия не деблокируют эти позвонки то есть их видите при прямой как бы манипуляции воздействия не удается сразу mm -hmm. открыть полтолет из уже да поэтому на это надо положить как бы время и ну, хотите пожалуйста в принципе, ходите периодически там. забегайте вот. я знаю что в принципе если люди упер, то Ну, то нормально. есть вот с АИ-4 АИ-5 там сейчас ничего воздействия там да, вообще нельзя трогать ничего да. Почему? Потому что можно только навредить. А массаж? Массаж как прямого отношения к проблеме вообще сейчас не имеет. И вообще к проблеме он не имеет, по большому счету. Поэтому задача вот те блокированные сегменты их деблокировать, вот и вся как бы, история. Больше ничего не Но нужно. быть. На... Типа, в актуальном состоянии. Заблокировать их каким способом? Ну то, что я делаю то есть это упражнение на растяжку, по это не упражнение на растяжку. Дело в том, что это не упражнение, это именно манипуляция. И она должна быть сделана ну, таким зрелым человеком, там, зрелым специалистом. Потому что если вы попадете к обычному такому левому мануалу, он а там может все по и, повылом, может, и будет не будет опушить. Вот. Поэтому та зона внизу, она у вас наоборот раскачена. Она перегружена. Понимаете? Ну, она у всех практически перегружена. Потому что там, где крестец, нижний это позвонок и подвздошные кости сходятся, это самая такая критическая зона. Что mm -hmm. Вот она всегда повреждается при первых каких-то ну, неприятностях, обычно. Вот. Поэтому для того, чтобы разгрузить ее, поэтому нужно сделать как можно гибче тело как можно больше суставов работало. Вот задача такая. Ну и плюс подпитать ее, соответственно, какими-то средствами. Ну, а сейчас же мы практически ничего не разблокировали? Нет. Нет, ну почему? Поздушный сустав, я уверен, он как бы пошел. ну давайте посмотрим. Поехал, как говорится. Не могли его не разблокировать. Там не было такого тесла. Ну-ка давайте пошли. Еще Жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, жиг, -жиг, -жиг. Двинуть, еще, в принципе, вес перераспределиться. То есть нагрузка с этой зоны, она уже уйдет из mm места. -hmm. Поэтому, Просто, ну нельзя больше, чем можно. Лучше не добрать, когда чем mm -hmm. перебрать, понимаете? Mm -hmm. Поэтому, да, это на место. На сегодня хватит Хорошо. хорошенького понемножку. Хорошо? А там, если будет когда-нибудь желание, еще заглянуть, заглядывать. Uh -huh. То есть часто это не делается, это ну, делается с перерывами где-то, по-моему, раз в 5-7 дней. Так. Ну, тогда... Но, а вот э, если бы я еще узнал, имеет ли смысл в остром периоде? В остром периоде вообще не имеет смысла. В остром периоде мы обычно снимаем боль. Первое, ну, правда, это да, это купировать боль. На боли, как говорится, манипуляции, они тем более чреватые. Понимаете? Потому что боль сама по себе, знаете, повернешь человека, у него схватывает, угу. и ты уже получаешь как-то нерегулируемые проблемы. Угу. Опасность травматизма опять же возрастает при негуляции. Поэтому угу. вот эти рассказы там о том, что кто-то куда-то поехал, там, ему там что-то сделали, и он вышел прямо и забегал, ну это знаете, это как-то сказки. И, ну, Такое возможно и у меня такое было, но это исключение с правил, на самом деле, с ну, неправильным, серьезным. Ну, у меня просто такого типа, ну это было, наверное, самое сильное на сегодняшний день, да, да. а так это не первый раз, а просто что делать, в В первую очередь, как Вы правильно говорите, ложиться на шар и создать неподвижность, для этого. и ждать, когда восстановится становится, Понятно? Просто вы должны понимать, что это типичная травма, повреждение, mm -hmm. сухожильная или связочная, в данном случае сухожильная, да. и вы пока молодой, это быстро будет восстанавливаться. Так вот, время будет на вас работать, если вы не будете добавлять туда еще травмы, mm -hmm. ну, это почти секвестрировано, висит, конечно, Слушайте, для нее это как-то по барабану, но висит и висит то, в принципе, с возрастом у нас и эта ткань, она тоже сморщивается, засыхает, понимаете? То есть возраст на нас работает. Это у многих людей, у которых были, вот у вас полусантиметровая грыжа, она пограничная. То есть ее можно не трогать. Ну я читал буквально можно вчера, трогать. что если, лучше не, если не, не делать никаких э, хирургических вмешательств, то через год те люди, которые делали, у которых было активное лечение хирургическое, у которых было консервативное, через год одинаково абсолютно. И на МРТ, и по ощущениям. Одинаково. Здесь прогнозов вообще нет, на самом деле. И статистики нет такой. Mm -hmm. У кого как. Бывает, человек просто живет, и грыжа она засыхает, уменьшается. Бывает, человек долбится там где-то, ну, развивается проблема, пусть она еще больше Ну, как и зубная паста выдавливается. Поэтому... Бывает операция удачно, все что Еще, смотря куда она вылазит, конечно, <связать> тоже надо смотреть. От этого много зависит. Поэтому <связать> лазером там прижгли, она смочилась, забыл человек. Получается. Бывает, вот, не очень удачно. чем пух, болит. Опять же, если это не говорит живые проблемы, то вот как у вас, допустим, то ситуация не изменится. Вот сейчас убери брюш, ничего не изменится. То есть это проблема связки. Она не связана, да, это не, не связка проблема у вас проблема сухожилия, понимаете, это не связка. Вот это. А в сказали, случае, какие имеются? Там, там куча мышц. Ну, сейчас я вам не определю, потому что в данном случае у вас видите, не болит, а когда болит, можно как бы сказать четко иногда повреждена сухожилие каких-то мышц. Бывает целая цепь, как вы говорите, по ноге идет. То есть целая группа мышц получается. Понимаете? Или вверх идет боль. Поэтому у каждого свои, в бок, туда или сюда. Вот. У каждого свои вот эти нюансы. Поэтому можно это только делать, когда это есть. И когда уже обрабатываем это сухого, чтобы оно восстановилось. Оно у вас спонтанно восстановилось. Остается только радоваться и подписать вопрос вот. вот. А в будущем подумать надо ли испытывать...